А потому что у вас пере, переимплантная. Вот. То, с чего мы начали. Я, почему я говорю, я всегда утомляю вот этой анатомии, потому что за то, с чего мы начинаем. Когда вы удалили зуб, что вы разорвали? Что у вас еще там есть? Лунка. А здесь, зуб, а здесь платы, где -то где -то лунки нет. Для чего? Ну, Ничего нету дыра в кости, которая должна зарасти. И по тому, как физиологическая регенерация, у нее есть сроки. Это не проститутка, ее нельзя положить за деньги раньше времени. Извините да, меня, пожалуйста. Меня просто достали с этими сроками. Почему? Потому что они все... У физиологической регенерации есть что такое хорошо зона после отторжения имплантата как она выглядит дырка в кости давайте договоримся. Да, это костный дефект включенный имеющий три или четыре стенки он благоприятен для замещения для физиологической там будет полноценное стопроцентное физиологическое замещение костной ткани очень должны произойти какие-то супер, какие-то, я не знаю, действия пациента, чтобы там пошел процесс по патологическому да, пути регенеративному, когда образуется не кость, а костная мозоль, там суставная ткань вместо кости. То есть мы даже рассматривать ее не будем. Здесь простая ситуация. Но срок ее 4 месяца как минимум, потому что через 2, когда говорят, что вы придите, а мы через 2 месяца тут что-то доставим, там соединительная ткань, там фиброзная ткань, вы молодцы, вы все знаете. Нельзя пренебрегать э, этими сроками анатомическими и физиологическими. С косной риской, да? Да, конечно, Выкрутил. Да, выкрутил все. Ну, Раскрыл да, на этапе там да, ну, на диаметр нет, нет. А если нельзя? А если ширины ну, гребня нет? Нет. нет? Мы сейчас нет, говорим нет, только нет. о этапе переимплантитов, который случился до нагрузки ортопедической. Только-только. Да, да. Вот мы поставили, ждем там сколько-то свои? 4-6-9 месяцев в зависимости от какой-то до... ситуации. Вы имеете в виду, вы сейчас в переимплантной зоне уже находитесь, да? да? Вы удалили имплантат, который не, там, никуда не, не прижился, не интегрировался и так далее. А... Нет, почему он интегрировался? Он выкрутился. Я у него может быть э комбинированное, понимаете, как иногда... Я понимаю, о чем вы говорите. И, и остео, остеоинтеграция, и фиброзная интеграция. Фиброзная интеграция. Я не знаю, что... У это... одних есть чувствительность да, при работе. Но это верхняя человека. Я, я понял, да. о чем вы говорили, что лунка зарастает, мы про лунку говорили, да, да, все этапы должны пройти, формирование насильный ткань в а потом да, уже кост. Да. А я говорю, на этапе вот он пришел, у него там, да. Вот, ну вы это все вычистили, это я уже поняла, но да. Но даже фиброза нет, Просто имплант выкрутил, так и, и что? Лунка. Так и ставим А вам позволяет костная структура? Я же не знаю. Они же не позволяют костную структуру. Ну, такого значит, не ставим. Такого же. Не разговора. ставим. Вот о чем? Знаете почему? Потому что, скорее всего, что там уже контаминация микроорганизмов. А на имплантатах, вот по данным, тернои, да. и самые агрессивные микробы, которые собираются... Ну, в да, Поэтому там контаминация. Я бы не ставила, я бы я не понимаю, рисковала. А, вариант, не а зачем? Просто я не понимаю, зачем? Какой процесс смысл процесс такую гонку устраивать? Это, это что, какой-то паровоз у него уходит? Не идите на поводу у пациента. У, у меня так же, как и у всех, есть этот процент отторжения, да, нормального. От этого, ну, раз То есть не надо как бы этого стесняться и бояться об этом говорить, это правда. Да? Давайте мы договоримся таким образом. Во-первых, вы абсолютно правы. Это зависит от той ситуации, в которой мы работаем. <свес> Если было <это, свес>, тотальное удаление всех зубов на нижней челюсти по причине тяжелой э, степени пародонтита, я никогда в жизни не прикоснусь раньше, чем через 4-5 месяцев к этому пациенту. Никогда. Если это одиночный зуб, и ваш там какой-то где-то корешок вы удаляли, который на одну там треть был в кости, а вы будете заглублять нормально, да, углублять имплантат, то, в общем, вас это не должно смущать. Вы можете через два месяца затянулась слизистая. Пошел там какой-то небольшой регенеративный процесс. И есть еще одна теория на эту тему, она израильская. На самом деле надо им отдать должное. Это они предложили первые. Почему через два месяца? И почему откуда вообще врачи вдруг стали брать эту цифру через два месяца? Через два месяца наступает определенная активность костных клеток. И считается, что если установить в эту фазу активности имплантат, то а вместе с ним одновременно пойдет вот этот вот а, уже запущенный регенеративный процесс, который происходил после удаления зуба. Но понимаете, это такая как бы карусель, ты можешь в нее не сесть. У всех же процессы тоже индивидуально происходят. Да, и в какую ткань мы поставим этот имплантат, мы не знаем с вами. Если это незрелая кость, молодая, да, о чем вы говорили, да. и она небольшой дефект имеет, да, того, который она восстанавливала, потому что он быстрее, чем меньше дефект, физиология очень точная, а чем меньше дефект, тем быстрее он восстанавливается. Чем больше дефект, тем больше требуется сосудистой работы да, клеток, тем медленнее он восстанавливается. Так вот, в этом случае они считают, что установка имплантата она будет способствовать, она будет дополнительно травмировать, запускать еще больше регенеративные процессы и усиливать уже имеющиеся, поскольку же, там же не все клетки одинаково делятся, все одномоментно, да? иначе был бы взрыв на макаронной фабрике просто. Там есть поступательные какие-то просто процессы, которые запускают каждый друг друга в костной ткани, когда замещение какое-то происходит, или физиологическая регенерация лунги когда происходит. Поэтому эта методика имеет право на существование, у нее есть действительно научное обоснование, гистологическое, но на мой взгляд это лотерея, потому что мы можем не попасть в нее. То есть, ну, по крайней мере, вот уровень вертикальной кости не предсказуем. Не предсказан. Вот ну, хорошо, вы же делаете всегда томографию, вы же не ставите портопантомограмму да. имплантата но доктора, да? Мы, мы в же уже... В этот же... момент именно вертикальный уровень, по не видно. Ну, если его... Будет, да, он да, не да, может да, быть, потому что вы помните, что мы видим от 30% минерального компонента, а его там еще нету. Понятно, почему отличается томография в этот период от той клиники, которую вы сделаете, вы разрезали и увидели, у вас там вроде такая живенькая кость. Вы помните, что в этом случае у вас не будет замыкательной кортикальной пластинки нигде. То есть ваш ориентир, на какую уровень она потом восстановится, и не окажется ли она ниже, чем шейка имплантата. Зачем вам эти риски в угоду ортопедам? Не надо с ними спорить, надо им сказать, сколько надо ждать, и все. Вы отвечаете за свой этап. И вы должны четко понимать, я еще раз повторюсь, вот если я удалила там какой-то гнилой малюсенький корешок, и, ну вдруг я не поставила имплантат, тут же сразу... То есть э, я могу удалять, установить туда имплантат, в принципе, через месяц, когда. Великолепно, это вопрос а имплантации, боковой просто. Как вы тогда относитесь? Великолепно, я все время ею занимаюсь. Я очень люблю одномоментную имплантацию. Это э, структурно-физиологично для организма. И мы используем, мы не наносим травму, когда мы да, устанавливаем, распилим вот этот склероз, да, мертвое вот это вот всю ткань, которая годами там была дентия и так далее, это все сжималось, атрофировалось, а мы прямо вот в эту живую кровь ставим, и вот здесь мы имеем право надеяться, что все восстановится, зарастет и вообще будет замечательно.